Иногда вот так вот ничего не ждешь, только раз, и все случилось, и все прекрасно. Здравствуйте, сегодня о тестах Лыж Экстрем, Опинион. я не помню, как они называются. Ну, картинку вы видите. Вот, лыжи первый раз вообще, в принципе, у нас на тестах. И, честно говоря, я от них как-то вообще ничего не ждал, потому что я о них, о них ничего не знал, и только лежал в руках, и то как-то вот они как-то вот такое, не могу сказать, что прям вот я их, и они прям вот вот, ну, как бы думал, лыжи, лыжи, вот, ну, проехался и на самом деле мне очень понравилась эта лыжа, значит что мне понравилось в ней она очень отлично ведется на скорости вот, и на продольном скольжении, очень хорошо держит дугу, зарезается на жестком склоне, там, на мягком склоне вообще не важно, вот, отлично вообще работает Отлично дает динамический выход с поворота, хорошо входит. Вот, задник совершенно рабочий, но при этом его не подклинивает, вообще никаких артефактов с ним нет. То есть он работает абсолютно спокойно, в поворот он не мешает войти, ну то есть вообще о нем как бы не думаешь. Но если на него немножко под, подлечь и подгрузиться, то он еще и работает. Вот как бы удивительно, да? Вот Лыжа очень стабильная и очень веселая. Она отдачливая, она пружинная. То есть, э, чем больше ты в нее нагружаешь, тем больше она тебе обратно отдает. То есть, у нее никаких нет ни провалов, ничего. То есть, она очень ровная по своей жесткости. То есть, нету какого-то там, не было, не было, потом вдруг раз появилась. Нет, она как бы с самого начала начинает работать. С самого начала, вот, э, с первого же поворота, как бы, к лыжам появляется доверие. И ну, понимание какой-то обратной реакции от них. Вот, она понятная. И э, в итоге катание получается веселым, очень таким динамичным, разнообразным В общем, на самом деле удивительно приятная во всех отношениях лыжа При том, что с такой широтой Талии у нее нет никаких проблем вообще со всплытиями В целине она позволяет делать все, что угодно вот. В каше она не вязнет и э, совершенно прекрасно отрабатывает неровности, неоднородности склона и снега вот такое вот как-то вот редко встречается То есть вообще у меня претензий к лыжи нет вообще никакой Вот, одни позитивные эмоции на самом деле И честно говоря, это мой стиль лыж Мне такие лыжи импонируют и нравятся Вот, кому можно советовать? Советовать можно, значит, тем, кто достаточно неплохо катается по трассам подготовленным И достаточно хорошо владеет, как бы, техникой вопроса И рогатов получать удовольствие умеет от скорости то есть она его не пугает она наоборот манить и заводит вот и э, вот это вот этого человека, который, да, вот решил поехать во фрирайдить Вот, то есть вот такие лыжи будут зашибись Потому что можно будет не э, отказываться от трассового развлечений Можно не менять стилистику Можно гонять там поворотами гиганта в целине И при этом не думать о состоянии снега, о его качестве Вот, и снег как-то становится на них ровнее и приятнее. Новичкам я бы их не советовал, не рекомендовал И даже не потому, что будет там тяжело или что-то, да только потому что, ну, скорее всего, вы просто не сможете даже понять их прелесть И это будут просто, как бы, для вас такие вот просто лыжи и лыжи, все Потому что на малых ходах, там, на аккуратном каком-то ковырянии Но это вот не тот вариант вообще То есть лучше сначала позаниматься, там, техникой Потом уже, там, да, вот на них Либо... Сразу понимая, что вы покупаете что-то как бы с ростом, ну, на будущее, да, на прогресс. Тоже в таком варианте отлично, потому что прогрессировать на них будет очень весело и зашибательски. Все, больше мне сказать нечего, лыжа зашибись, очень рекомендую. Пойду за следующими, подписываемся, ставим, больше катаемся. Пока.